себя снежным терминатом. Ну вот, где-то, обули подросток. Подобрали палки, подрез, подобрали лыжи. Массивный и готов к подъему. Ну что, друзья, для меня долгожданный день наступил, поскольку давно загадывал научиться кататься на горных лыжах. Обычно это я давно уже освоил. И вот случилась оказия, мы в Сачах. Сегодня добрались до горной карусели. Добрый день, меня зовут Ренат, я будущий инструктор Деда Мороза. И последние два или может быть три часа я был в твердых проверенных руках. Инструктора, которого зовут Ренат. Да, здравствуйте. Вам, вам огромное спасибо. Скорость, пока я большую развивать не научился, но я думаю, всему свое время. Но, наконец, я познал, что такое горные лыжи. По крайней мере, азы. Вот твердо знаю, что нужно постоянно всю массу, всю нагрузку держать на языках, пока, правда, из головы и старой эта информация. Вылетает. вылетает, но ничего, думаю, со временем научусь и буду более опытным лыжником. <послужит>